Всем привет! Вы на канале компании Радио В этом видео мы расскажем вам о переносной радиостанции iRadio -Радио 320. В комплект входит. Инструкция полностью на русском языке. Само тело радиостанции выполнено на литом алюминиевом шасси. Антенна длиной 11 сантиметров с разъемом по типу SMA, Аккумулятор с рабочим напряжением 3,7 вольта. Зарядное устройство с индикатором заряда. Работает от сети 220 вольт. Гарнитура на одно ухо. Пластиковая клипса и темляк на руку. Как я уже говорил, радиостанция выполнена на литом алюминиевом шасси. На лицевой панели находится динамик и микрофон. Сверху два регулятора. Один отвечает за громкость радиостанции, другой за переключение канала. А также здесь находится разъем под антенну и светодиодный индикатор приема и передачи. Слева расположены две кнопки. Большая для передачи сигнала и маленькое отключение шумоподавления. Справа под уплотнительной заглушкой расположен двухштырьковый разъем для подключения дополнительных аксессуаров, например таких как гарнитура или кабель программирования. Также здесь находится гнездо микро USB для зарядки от Powerbank или USB гнезда. С задней стороны мы видим два контакта питания, ушко крепления темляка. Клипса крепится на аккумулятор. 16 каналов памяти заранее запрограммированными LPD и PMR частотами. Рабочий диапазон от 400 до 470 МГц. Аккумулятор с емкостью 1600 мАч. Размеры радиостанции 135 на 60 на 30 мм. Вес вместе с антенной и аккумулятором 175 грамм. Температурный режим от минус 20 до плюс 50 градусов. CTSS и DCS тоны программируются с компьютера. С ними вы не услышите другие рации на той же частоте без нужного тона. Блокировка занятого канала предотвращает ваше вмешательство в канал, если на нем есть сигнал в данный момент. При нажатии на передачу в этом случае радиостанция издаст звуковой сигнал и передача не активируется. Бокс или голосовая активация. С этой функцией вам не нужно нажимать кнопку передачи, чтобы передавать сигнал, а достаточно только говорить в микрофон. Предупреждение о низком заряде батареи. Вы услышите звуковой сигнал и индикатор будет мигать красным, если заряд батареи очень низкий. Режим энергосбережения. Сокращает расход заряда батареи при отсутствии сигнала и активности рации в течение 10 секунд. Сканирование. Сканирование может быть настроено на 16 канале. В этом режиме радиостанция будет сканировать с 1 по 15 канал. А радио 320 недорогая радиостанция, которую можно заряжать от розетки или USB. Причем время заряда от розетки 220 вольт около 2 часов, а от USB около 3 часов. Тестирование дальности мы уже проводили. С ним вы можете ознакомиться по ссылке вверху экрана. Вкратце скажу, радиостанция показала себя замечательно. На открытой местности дальность составила чуть более 5 километров.